Друзья, всем привет! На большие экраны страны выходит новый фильм «Опасные секреты». А в главных раях героиня Кира Найтли, а Мэтью Гуд, Райф Файнс, замечательные актеры и, я думаю, завязка и сюжет будет очень интересным. Сам же фильм проходит, ну, у нас во многих кинотеатрах, и сам собой он представляет шпионские страсти, когда одна шпионка выступает против системы в главной роли Кира Найтли. Посмотрим, что происходит с акциями компании, которая снимала этот фильм. Это у нас Entertainment One NLTD. На месячном графике у них явно третья волна, растущие показатели. Плюс э, мы находимся в параллельном рынке. А это значит, что расти нам еще долго и долго. Плюс обратите внимание вот на эту свечку. Она подтверждает то, что здесь очень сильный поток в третьей волне. По отчетности компании... Оборотных активов 200, 926 миллионов, чистые задолженности 481 миллион. Где-то 50 на 50 активов задолженности. Так, дивиденды, оценка стоимости, расширенная рентабельность. Валовая рентабельность, оперативная рентабельность – до налоговой рентабельности до налоговой рентабельность 391 процента чистая рентабельность 163 чистая рентабельность это означает чистый доход освобожденный от всех выплат и всех налогов к расходам показатель в принципе неплохой по отчету о доходах <coughs> выручка составила 941 миллион <coughs> А, выручка, выручка, валовая прибыль, ебеда прибыль на акцию, выручка. А, тут просто не пишут расходы, да? Но вот доход, я так понимаю, здесь имеется в виду чистый доход. Да? Если выручка у нас 941, то чистый доход 11,7 миллиона. В принципе, все очень-очень неплохо. Дивиденды 1% 50 при стоимости 588, это, конечно, в процентном отношении копейки, но все же есть эти дивиденды. Если мы с вами сползем на, допустим, недельный сначала график, посмотрим, что здесь происходит. Здесь параллельный рынок, здесь искать дивергенции смысла большого нет. Надо просто входить в рынок с коррекцией. Вот у нас есть пиковая волна, а, вернее, пиковое значение бара. Здесь уменьшается значение силы движения, то есть дивер не дивергенция увеличивается, а уменьшается движущая сила рынка. И надо подождать, вот когда в этой всей фигуре под названием флаг, о чем я готовлю видео, но оно у меня очень медленно получается, потому что неохота это делать. Вот в этой вот фигуре, когда у нас образуется дно и пробой вверх. Вот в этом дне нужно искать сигналы на покупку и входить в рынок. Собственно, акция сильная. Пока завершение тренда не видно. Здесь надо работать только в длинные позиции. Ну и <смех> если вдруг вы увидите вот такую вот картинку на каком-то меньшем таймфрейме, понимаете, что здесь будет некая коррекция. вот. И если у нас не будет преодоления по индикатору А у предыдущих значений, то а, по-любому мы окажемся там в конце третьей волны, либо в конце пятой волны. Это уже надо будет смотреть по месту. А, в общем, приятного всем просмотра и до новых встреч!